Ну, что закупить? Смотри, ну, какой мега объем. Нам тут пару вель, да, с тобой? Нормально. Это типа печенюшки. А? Печенюшки. Ну вот, чак-чак. Да-да-да. Чак-чак. Ням-ням. Хрум-хрум. Ну это обязательно взять. Да -да -да. Так, что тут у нас еще вкусно с салатиками? Пахнет будем? Сейчас мы какие-нибудь колесные салаты А это новое название. Настоящий вот Да, просто с другой стороны это такое Обновленный, короче. Ну что, вы счастливы? Конечно. Вот все, что купили. <свят> Немножечко. Ну это же не какая-то там, не знаю, там Таиланд какой-то, чтобы там какой-то эксклюзив. Вот. В принципе, яблоки те же там. Ну все как у нас. Так что нормально. Тем более время года такое. <свят> <Ага, свят> <и>, <свят> Хватит, у вас там расти все на граммы, да? На граммы, на килограммы. А, а тут, тут как? На глаз? такой у нас порции mm. 50, здесь 150. 600, 600, 200. 650 между двенадцать и двенадцать. Вот так стол. 1150. 1150. 1150. 1150? Да. Надо, 1, 1150? да. Наташа, сейчас я прочитаю. Пожалуйста. Победите, угу. пожалуйста. Да. Нету, да, 150. Нету. А, сейчас, подождите, да. я вам на выставлю. 25. Ничего себе, такой небольшой мешочек. Хотим вот пакеты взять, ну просто на компотчик домой. Не хочет продавать по 150, говорит по 155. Я не думаю, начал с 150. Опа! Опа! Сделай, сделай. Сейчас, спасибо. Что, хорошее? Ну, да, по 150 грамм. За что зал... за? На холоде А какую цену? А, <свяк> Это что такое страшное?